Добрый день! Сегодня 9 мая. Я поздравляю всех с праздником Победы. Сегодня немножко неожиданное для меня самого видео. Вчера как-то сразу удалось за вечер и половину ночи переделать фотоаппарат Samsung D760. Для работы от литий-ионного аккумулятора формата 18650. Хочу сказать, что это первый проект мой в жизни, когда я что-то сделал как радиолюбитель. Я пока что научился лудить тонкие проводки. являюсь совершеннейшим дилетантом в деле, которое касается радиодеталей, плат. Но тем не менее, похоже, что мне удалось переделать свой фотоаппарат под съемку продолжительного видео. И хочу об этом рассказать. Большая просьба к мастерам, к опытным э, в деле радиолюбителей, людям, оставить комментарии, покритиковать меня, оценить. Эти комментарии буду читать не только я, но и новички, которые, возможно, захотят сделать что-то похожее. И Ваши комментарии будут очень полезны. Так выглядит переделанный фотоаппарат. Здесь стоит холдер с одним аккумулятором. Он должен быть другим, маленьким. Для съемки у меня нашелся только такой, потому что это все было сделано за один вечер. Здесь стоит плата заряда для литионных аккумуляторов. На базе близкой родственницы известной платы модуля заряда литионных аккумуляторов на микросхеме ТП-4056. Заряжается это. под зарядки мобильного в течение двух часов обеспечивает работу этого фотоаппарата для съемки двухчасового видео. Здесь разъем микро-USB. Зарядка от телефона к нему подходит. Микросхема у меня неправильная. Аккумулятор у меня вот разобранного блока питания ноутбука. Батарея аккумуляторная для ноутбука Acer. Емкости батарейки я не знаю. Аккумуляторной батареи. К ней припаем диод. Он называется 10А10. Может работать при токах до 10 ампер обеспечивает падение напряжения от аккумуляторной батареи на пол вольта с точностью до нескольких процентов буквально пол вольта падения напряжения давайте посмотрим Батарея заряжена. Напряжение четыре, сотых вольта. После диода напряжение 3,64 сотых вольта. Это сборка это компания. Без фотоаппарата и радиоэлектронных компонентов радиоэлектронного компонента, проводков, холдера литионного аккумулятора. Я не смог обойтись, как вы видите, без палки в лучших традициях творчества. Очень хорошо работает по уровню отключения фотоаппарата при падении напряжения на литионном аккумуляторе. Когда я тестировал эту чудо-сборку, на аккумуляторе был заряд 2,85 вольта. А после диода это напряжение составляло 2,35 вольта, и фотоаппарат выключился. Такое выключение обеспечивает защиту Литионного аккумулятора формата 18650, от переразряда и порча. То есть все очень удачно сошлось. Повторяю это диод 10A10. Литионный аккумулятор 18650 и фотоаппарат Samsung B760. Ну что ж, давайте включим, посмотрим. Я даже не знаю, может быть. Окажется, что фотоаппарат сейчас сгорит. Ну, включим видео. Нет, это фото. Не тестировал я фотоаппарат в режиме съемки со вспышкой. Много кадров, чтобы подряд было. Просто не успел. При работе ни диод, ни э, аккумулятор практически не греются. Давайте разберем это все. Такая сборка, повторяю, обеспечивала два часа съемки. Если поставить сюда параллельно подключенные несколько аккумуляторов, ну, в этот холдер можно вставить их 4, пропаяв, например, соединив между собой контакты. То у нас получится не два часа, а восемь часов. Выключаю фотоаппарат и разбираю. Мне очень плохо видно, что я снимаю, поскольку экран под таким углом что я на нем не вижу много и так вот так это было подсмотрел в интернете спасибо тому кто записывал идею того что если закрепить вместе крепления штатива холдер то он будет поворачиваться обеспечивая открывание крышки Здесь у нас, опять же спасибо людям, комплект из 5-кубового шприца обрезанного и обычной пальчиковой батарейки. Надо было еще сказать, что этот фотоаппарат в оригинале работает, работает от двух батареек формата 2А от 3 вольт. Подается же на него напряжение в размере 3,65-3,7 вольта, и он это выдерживает. Говорю за свой фотоаппарат, если кто-то случайно решит повторить и испортит свой фотоаппарат, уж простите, я не рекомендую просто повторять за мной. Делаю это видео для того, чтобы посоветоваться с профессионалами. И опять же повторю, читайте комментарии, кто-то из мастеров напишет, скорее всего, о том, что это за проект и чего он стоит. Далее. Не было у меня интика, который подходит. Не русская на нем резьба. И у меня ее не было. Поэтому я изготовил из колбы шприца в 1 мл держатель. Вот, например, вот так. То есть можно сделать штативчик как-то. Вот и все. Вот такая сборка. Я буду теперь с этого аппарата снимать видео на своей пасеке. Пчелы проснулись, приветствуют вас. Вон там леток видно, нет? Пчелы. Да, видно, летают. Всем спасибо. Привет теперь и радиолюбителям, а не только пчеловодам. С вами был Зубков Александр Хома Апиенс. Еще раз с праздником. Всем привет, до свидания.